Mm. <music> В Казанском федеральном университете прошла восьмая серия научно-популярного проекта «Про наука в КФУ. Ночь открытий». Открыли мероприятие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и министр образования Республики Татарстан Рафис Бурганов. В первую очередь были подведены итоги конкурса «Почему КФУ», где абитуриенты рассказывали, почему они хотят учиться именно в Казанском университете. Среди участников разыгрывались ценные призы. Главный приз iPhone 7, который ректор вручал лично, выиграла ученица Казанской гимназии номер 152 Анастасия Белова. Анастасия, я тебя поздравляю с победой. Надеюсь, что ты пересечешь порог нашего университета уже в этом году и пополнишь огромный коллектив нашего университета, где студенты и преподаватели работают по принципу дополнения. Мероприятие показало, насколько разнообразны направления подготовки будущих специалистов. Ночь открытий служит для привлечения абитуриентов разных регионов и стран. Много... Э -э Учебное заведений готовят по той или иной специальности. Здесь будут доказывать, что в университете это делают лучше, и это будет делаться для тех, кто сюда приехал из других регионов. Поэтому то, о чем вы говорили, безусловно, этому будет способствовать вот этот великолепный сбор ученых, абитуриентов, студентов. Ночь открытий подарила своим гостям возможность поучаствовать в интеллектуальных квестах, флешмобе с чтением произведений Льва Толстого, сыграть футбол с роботами, понаблюдать за химическими опытами и даже раскрыть тайны Вселенной с помощью микроскопа или телескопа. Телеканалом «Универ ТВ» был проведен интерактив «Почувствуй себя телезвездой». Любой желающий мог попробовать себя в роли корреспондента и записаться на камеру. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универ -Ньюз.